Как это Лаки нет? Что значит Лаки нет? Вы наверное шутите, Такого не может быть. Как это Как это Лаки нет? Э, не может быть такого. Лаки, Лаки, ты где? Ты просто пошла погулять, да? Почему? Тебе не дома. Ребята сказали, что Лаки больше э, с нами нет. Это просто ужасно. Я, я не могу, нет. Я, я в это не верю. Привет, и ты на канале Magic Пайцы. Сегодня мы хотели снять веселое видео. Но мы не можем, ребята, потому что произошла беда. Лаки умерла. Лаки, наш хомячок, девочка, она нас покинула. А ты, Рики, Рики, не расстраивайся, ладно? Рики остался с нами, вот, она и больше нету. И вот нам даже нечего сказать. Теперь ее клетка пустая. Только реки остался. На канале Magic Family Аня рассказала, как все это было, и нам добавить нечего, потому что мы очень, нам очень грустно, ребята, и мы бы не хотели, чтобы вы вы тоже грустили, вот. Хоть я мало знала Рики и Лаки, видела с ними один раз в жизни, но э, это очень печально, так что ты, Рики, не расстраивайся. Как можно не расстраиваться, когда ты потерял друга? Ужас. Аня в этот день на свой канал снимала лживые истории, она еще даже не знала, что... что такая беда случилась, вот. Как все это было, она рассказала на главном канале, я не думаю, что есть смысл повторяться, ребята, и рассказывать все заново, вот. Она снимала веселое видео, а тут такое произошло ужас. Хочется только плакать и больше ничего. И теперь Рикки остался один, но мы его поддержим обязательно, вот. Вот здесь вот жила Лаки, и теперь ее клетка пустая, там никого нету, да? Мы поняли, что нам нечего добавить, и мы лишь хотим почтить память Лаки. Ну, я не могу больше песню споем для нее на прощание. Да, мы споем для нее песню. Давайте попрощаемся с Лаки навсегда. Это песня прощания стала и улетай твоя душа Мы с тобой запомни навсегда Где бы ни была твоя душа, Помни только светлые счастье в этом мире есть. Больше нет тебя рядом и это очень тяжело, но вспомнить только надо, что было нам хорошо. Больше нет тебя рядом И это очень тяжело, но помнить только надо, что было нам хорошо. Только самое лучшее. Помни, что мы на этой земле не одни. Помни, что счастье в этом мире есть. Эта песня прощай. На светлые дни. Помни Только самое лучшее. Помни, Что мы на этой земле не одни. Помни, Что счастье в этом мире есть.